Хэй! Hey! Желаю успехов тебе, Макс Вехов. Итак, сегодня у меня купили не, лично ненужная вещь. <coughs> Платежный терминал мобильный. Вот Отличная вещь для таксистов, для пенсионеров, которые не могут выйти. я нашел коробочку. Вот, и вот запечатан он все. Сейчас запакуем для отправки новой почтой. О, всё, ничего с ним не случится. О, коробочку использую, в которой мне диски пришли, я покупал диски, О, так что места там много. Вот, блин, все. Все вот так вот. И все. Блин. Это надо, конечно, чем-то сейчас замотаем. Вот каким-нибудь. Каким-нибудь вот. Какой-нибудь вот фигня сейчас перекроем он. и все. Вот это. Вот, вот, вот, вот. Ну вот так вот, как там. ножниц у меня нету. Наски все делаю вот так вот. Сейчас вот, раз и все. Все дошло. Было Нет, скотча дохела за это а было эту бумажку срезать все наспеши делаю сейчас блин в 7 часов вечера как раз денежку денежка пришла и сейчас пойду я отправлю уже сразу же Железо не отходя от тассы, как говорил один пилосов, да. Ну все, ну, вот, все, готов, все. Всем пока, пока. Подписывайтесь на мой канал, у меня много интересного, много полезных, интересных видео. Пока.